Всем привет! Сейчас я вам расскажу ржачные смешные анекдоты. Если ты именно ты не подписан на мой канал, подписывайся скорей. Манька с Ванькой из провинции отправились в столичный ресторан. Манька говорит: Вань, тут такая водка лучше моей самогонки, аж в груди жжет. А он ей говорит. Мань! Валенсийский из борща! <звы> Жена мужа говорит, дорогой, у меня что-то грудь маленькая. А он ей говорит, а ты возьми ролон туалетной бумаги, отрывай по кусочку. это твоей? Помогло? Разговаривают две подруги, и одна говорит, представляешь, я беременна, поздравляю, от кого? Да, от Сереги, ну, а он в курсе? Да в курсе, я ему сказала, ну, и как он Ой, как настоящий джентльмен Встал на коленки и попросил у меня прощения Всем привет, приветулечки, как у вас дела? У меня все прекрасно, все хорошо Погода, конечно, какой день нас не радует Дожди, холод, ужас, конечно Теплые вещи уже, так курточки, ветровочки достали, а куда одеваться? Не знаю, как у вас, у нас вот в городе все уже, все ограничения сняли, все, даже сады открыли. Дети, мне кажется, с такой радостью побежали, а родителям-то как приятно. Наконец-то голова, как говорится, болела, да, куда ребенка, что одеть. Это хорошо, когда дедушки, бабушки, да, а вот так действительно кого нет, ну хотя были, да, там, Снисхождение, по-моему, когда мама, папа, оба родителя работают, приносишь там документы, о, ребеночек, там дежурная группа, все такое. Но все равно как это хорошо и прекрасно. Поэтому у нас все в городе хорошо, прекрасно. Но маски по-прежнему в общественных местах, в торговых центрах, в магазинах снова приходится носить. Но я как смотрю, да, вот смотришь, я сегодня была в магазине, со стороны смотрю. Да, мы покупатели, идем в масках, да, многие в перчатках. Я перчатки, конечно, не ношу, но продавцы, персонал, да, то есть я смотрю, то есть мы как-то защищаем персоналу по барабану, все, ограничения сняли. Ни маски, ни перчатки, ничего видно. Как говорится, пока рублем магазин не накажешь, не поймут. Поэтому как-то так интересно, как у вас обстановка, в городе, что, чего интересного, сняли у вас ограничения или нет, пишите мне в комментариях. Заодно и пообщаемся. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.